Сегодня мы продолжаем изучать первое Тимофею. И мы уже дошли до 4 главы. Помните, две недели назад и на прошлой неделе тоже мы говорили из 3 главы про лидеров. Аль-Мешартийм. Äh, прослужителей. Arba, becim, melamed, le le Сегодня мы будем изучать четвертую главу и изучать те вещи, которые Шауль пытается перенести своему äh, последователю Тимофею. И важно понять, что Тимофей сам был лидером. Он был служителем. На нем лежала очень большая ответственность. И то, что Шауль пытается передать ему будет также полезно научиться и нам. Давайте мы прочитаем, и я хочу изучать, начать изучать четвертую главу. И будем проходить стих за стихом. מתחזדים אשר מצפונם שלהם קאה כחושים שקאו בברזל מלובן עלהלו יאסרו לשאת אישה ויתילו איסור על מני מאכל אשר ברעם אלוהים למען יאכלום בתודה המאמינים וידאי האמת הן כל מה שברא אלוהים טוב הוא ואין לפסול דבר אם אוכלים אותו בברכה שכן הוא מקודש בדבר <אח> Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Мы сейчас немножко глубже копнем и пытаемся понять, о чем здесь говорится. Я хочу начать с самых первых стихов. Дух же ясно говорит. Как это понять? Дух говорит, да еще и ясно. Мы живем в мы живем в нашем мире, который является и духовным, и физическим. И часто мы говорим, Бог сказал мне делать так или так. И можно ли это отнести к тому, что Дух ясно говорит? Я хочу объяснить это двумя способами. Когда мы говорим, «Дух ясно говорит», мы можем говорить, возможно, о личном откровении. Но это не только твое личное откровение, это откровение, которое также подтверждается другими людьми. То есть, ты получил какую-то откровение, кто может сказать, что у тебя Например, когда ты получил какое-то откровение от Духа, никто тебе не может сказать, нет, ты ошибаешься. Потому что это твое личное, и Бог ведет тебя в определенном направлении. Возможно, это даже пророчество. И... Но когда ты, возможно, поделишься с каким-то верующим другом, с другими людьми своим откровением, эти люди могут подтвердить и сказать, ты знаешь, у меня то же самое было чувство, или Бог мне показал, открыл, дал прочувствовать то же самое тебя в этом направлении. И вдруг через некоторое время ты встречаешься с другим человеком, и он тебе говорит опять-таки то же самое. У вас было что-то подобное? Я уверен. Я уверен, что были такие люди, у которых это было, и так мы можем сказать, что Дух говорит ясно. <говорить> хотя, <говорить> хотя мы сами можем подставить это откровение под сомнение, особенно, когда не все получается гладко. А мы добрим, Другое понимание, это когда мы говорим о пророчествах или о вещах написанных. О том, что говорил Иешуа и о том, что говорили апостолы. Когда Павел говорит Дух, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые веры, он основывается на словах Иешуа, который пророчествовал в этом направлении. Он также получил такие Возможно, это откровение Шауль получил и на личном уровне, но когда мы смотрим, мы основываемся на написанном пророчестве, когда мы толкуем эти откровения. И тогда ты можешь говорить, да, здесь действительно ясно говорится об этом. И это точно истина. Это относительно того, что Дух говорит ясно что в последние времена отступят некоторые от веры. Здесь говорится не только в последние дни, когда перед самым концом и пришествием Мессии. Или мы говорим, что все, что שמתкорбим. Даже те э, дни, в которые жил Шауль, это также были дни, которые продвигались к чему-то. Э, и в его дни тоже люди отступали от веры, то же самое, что происходит и в наши дни. В кату наши Бмет я звота иму нашеляем в яволлимашохуха. Написана што они отступят от вери и буду внимать чемуто друга. Катушем итул, Затомерят ешшля хай за шу дерекшата Оляхба вода ца со те. Кломмарата Дайн бадер хавальцат. Говорится о том, что они немножко отойдут. Представьте себе, что перед вами какой-то путь, и вы сходите с этого пути немножко. Мы видим ли, помимо того, что я шару, что царик левиры за шука никуда ли никуда, а валькцат мала и хачата сотэ, километре мота вы те которые ездят на машине знаете такое да вы пропустите один маленький поворот и потом все вам нужно в объезд ехать несколько километров אז אתה אולח לגמרי לקיבוץ נחקר אפילו מאלכ תANA. אם אם אתם מנסים לצלם את זה, אז אתם צריכים לצלם את זה. אז אז אז אז אז אז אז אז אז אז אז интернет ну Сегодня через интернет у нас есть доступ ко всему. А я в вы лишь мамы добрим. Тебе не нужно физически быть где-то, чтобы услышать, Ты о чем говорят. Толцарехли без без зманчелха аля несия литфос монит олём и шане изуме гавира бекурса. مشמيع, معاوير, مسر مسر. Тебе не нужно куда-то идти для того, чтобы э, услышать проповедь. Тебе не нужно брать такси, тратить свое время. Ты можешь включить интернет и просто перелистывать страницу за страницей и слушать проповеди. И поверьте, что очень много людей, которые так делают день за днем, то одного слушают, то другого и тогда у всех становится большая голова все становятся очень умными а дворимаелюше масетим отха Зекцат зкцатмашша мартисти якломар замицаде хами басе саля еммет а валешамашшу миуха И тощо ша говорит то што тебя и отводит от правильного пути это в основном истина но чтото там есть и вдруг ты слышишь какое-то учение, говоришь, оно слышится очень логично, но там есть что-то, что никогда я в жизни не слышал. И это привлекает тебя. Духом обольстительским учением бесовским. Okay. На русском, наверное, написано, что тебя это обольщает, то есть тебя это очень привлекает. Нам нравятся новинки. Нам нравится, когда в Писании ты вдруг получаешь новое откровение. Это привлекает сердце людей, и многие люди отходят от веры. И Шауль говорит, что это учение бисовское. Как мы можем распознать? Здесь говорится про проповедников лжи. Они не говорят тебе всю истину. Это как дьявол, который говорит тебе в основном правду, но добавляет что-то, что ты даже не поймешь, насколько он тебе лжет. И то, что Шауль здесь говорит, он говорит, это учение лживое и бесовское. Это бесовское, это не что-то, что хорошее, и что даст тебе пользу. и Он говорит, посмотрите на этих учителей, они не только тебя учат неправильно, они тебя также обольщают. כלומר מז מזן אומר ב ב בavana אומר שו אומר משהו אחד, אבל מיתנאיק בדרך כלב במשהו אחר. они учат лицемерно, они говорят что одно, а ведут себя по другому. הם יודעים что им умрим шекир? они знают, что они говорят ложь? אבל לפנימם הם אפילו באצמם לא מובינים שהם שקרים. גם קמ קחה וקמ קחה. но иногда они даже сами не понимают, что они лгут, и такое. לא מזקורי קי אומר אמץ פן שילא מוקвар פשוטני שרע. И почему такое происходит? Потому что у них не осталось совести. Когда они, может быть, вначале начали этим заниматься, они не совсем они понимали, что это не совсем согласно правильной вере. Когда мы от корова филуаюм отцемулай изберим эти э, проповеди были очень близкие к истинной вере. Возможно, они даже э, находили какие-то подтверждения в священных писаниях. Но каждый раз это все больше и больше отходило. И я хочу, чтобы мы поняли, о чем говорится здесь. Saiukail, что mentir, что здесь говорится про разную еду, которую все можно, это то, что говорит Павел. <б> и очень часто, когда люди читают эти места Писания, говорят, вау, это, наверное, говорится про кашруты. кашрут это неправильно, и можно все есть. כן, זה, זה, מותר, вот можно есть все если ты молишься и благословляешь можно есть все это вообще не про говорится нет никакой связи с тем что Бог запретил есть то что было а во время Шаула кашрут. было очень много сект Секты, которые, которые, которые, которые были установлены, что они не говорят правду, они говорят ложь. И поэтому Шауль каждый раз предупреждает и Тита, и Тимофея, и всех своих учеников. гностицизм. И одна из сект uh, была основана на гностицизме. Они говорили, что дух это хорошо, а плоть это плохо. Все, что связано с материальным, это плохо нам нужно постоянно изучать духовную мистику стремиться к богу из боль и все что связано с плотским нужно наоборот даже причинять страдания забывать не заботиться просто не, не обращать внимание кольмашшиго а я закуг аю ма хризималь закира Всё, в чём нуждалась плоть, провозглашали как зло. А умы по И такие секты основывали своё учение, во-первых, на том, что было связано с браком. Эм амру коль я хасэй мин а царихлит хатен они говорили что любые сексуальные отношения это зло и в браке тоже поэтому они запрещали вступать в брак и это однозначно против слова божьего не соответствует этому, и потом они также запрещали и в принимать в пищу различные виды еды. Беколь альбасар, Uh, в разных сектах было другое. Были секты, которые запрещали вообще есть какой-либо вид мяса, uh, другие секты запрещали, запрещали uh, пить вино и все, что с этим связано, виноградный сок. А uh, сегодня это тоже очень uh, практикуется. Сегодня также есть различные э, натуралисты, э, вегетарианцы. И люди это делают для, э, может быть, некоторые для здоровья, некоторые для чего-то другого. Но там это что מתחת? לא. אין לך חיישויה בקהל. אתה לא יACHOL. זה tam, לא מה שאלוהים רוצה. там были такие דвижения, которые говорили, אם אתה משתתף בברך, אתה יתפס את תקופתך. אז אפילו בזמננו של חסידים, כשאנו אומרים קנהון של כתובים, הם כתבו גם, מה שikhnisו, זה כי אמרו ששם יש uh, מנהיגים כאלו. ש... לא רוצים לאכול בשר ולא רוצים לשתות יין, צריך להוריד אותם והם לא יכולים להיות מנהיגים. И поэтому, когда создавался канон во время апостолов, они настолько хотели противостоять этим лжеучениям, что даже сказали, что если есть лидеры, которые не едят мяса или которые не женаты, их надо снимать, или пьют вино, то их надо снимать с лидерских позиций. Им нужно покаяться и измениться это было как одно из очень жестких, четких правил в учении апостолов. Поэтому здесь, хочу вам сказать, нет никакой связи с кашрутом. и поэтому Шауль говорит, что это противоречит Божьему Слову, потому что всякое творение Божье хорошо. הוא לוקח אפילו ומתבסס על הפסוחים מברשיט, כי כתוב, וראה אלוהים את כל מה שהוא עשה וטוב מאוד. וЗдесь שאול, также основывается на том, שזה написано на פתורי, в ברשיט, כדה נפיסה, שזה נפיס, שזה נפיס, שזה נפיס, שזה נפיס, שזה נפיס, שזה נפיס, שזה נפיס, Потом он основывается на месте Писания, который говорит, всякое животное будет тебе в пищу. И потом он также говорит, Бог он Entonces, когда Бог создал мужчину и женщину, он сказал, владитесь и размножайтесь, и наполняйте эту землю. То есть, Брия Иллюим, натан זה, זה, צריכים, אומר, и поэтому Шауль говорит, что все, что Бог дал нам, нам нужно благодарить Его за это и принимать благодарение. Мы видим, из-за людей, что все вещи, ортодоксисты, вы знаете, что у ортодоксальных евреев на э, любое произведение виноградной лозы, то, что было произ... э, выращено на дерево или выращено в земле, на каждый вид э, и пищи есть свое благословение. Бог дал нам это хорошо, э, мы благодарим Его за это, и можно это есть. И если мы говорим мы от торгаем то, что Бог дал нам, то здесь существует проблема. Послушайте, если кто-то должен или выбирает быть вегетарианцем для своего здоровья, это все хорошо, с этим все нормально. Ты не можешь им זה מכולל של, או, ימ זה אסורה ליהדי אלויים. שאלח אמגנבורו. Но также я хочу äh, вам сказать, вы не можете äh, принимать äh, в пищу или благодарить Бога за что-то за то, что Он ясно сказал в Своем слове, что нельзя это есть. <ע> <ע> Свинина. вы не можете взять свинину и сказать, что всякую пищу Бог дал а в еду и поэтому это хорошо. Вот сейчас я освящу молитвой и благодарением и теперь это будет хорошо. <himizen brutal> Так, это не работает. Если это список животных, которых Бог сказал нечистыми, ты их никакой молитвой и благодарением чистыми сделать не сможешь. Поэтому, чтобы вы тоже понимали, о чем здесь говорится. шекер, Я хочу сказать про учение бисовские, или Лжи... Лжес... Да? Турот ошекер. Лжи учения. Катур, Лжи учения. Лжи учения ש... сегодня. Моя что интернет, сегодня. мы можем сегодня услышать в интернете или в других источниках, которые существуют сегодня. маша я и есть такое уже что ты можешь со своим телом делать все, что тебе угодно, грешить направо и налево, потому что это тело, которое умрет, а дух, он все равно останется духом. Я с бы на тому мир, а звуд, а сумаше балахем, титлаву мя мя уляма за титнагуех, чтем ротцемки за коль хомер за ямут. Поэтому люди, есть такие люди, которые говорят, да со своим телом ты можешь делать все, что угодно, все равно оно потом умрет и пойдет в прах, а дух это дух оргии от вехинала вехинала и такие люди позволяют себе беспорядочные сексуальные связи оргии и все что им в голову взберется они зохерше аялив не ошана ошнатайм они ло зохере ташем шеля матиф ехад мы васер гадоль где-то год или два года назад я не помню имя одного очень большого проповедника убемет ая пошут осе у которого были огромные собрания. Он собирал огромное количество людей и, следовательно, получал много денег. И учил тому, что казалось логично, казалось по Писанию. я а это и потом, и потом он собирал лидеров, как и у нас есть лидерские собрания, выездные, он тоже собирал лидеров, выезжал с ними. А я а я там лезышу и у него было очень много денег, и он, допустим, на какой-то остров приезжал с этими лидерами. Из-за того, что было очень много денег, он мог себе позволить выкупить целый, целый остров, организовать какой-то отдых. Вазы и там они немножко изучали Божье Слово. На этом острове было очень много различной виды деятельности для развлечений. Пили и вступали в оргии. Акшав, мы Простые, шоке, понимали, и люди, которые, допустим, первый раз какие-то служители попадали на такое собрание старейшины, лидеры какие-то, они, наверное, были в шоке и не понимали, что происходит. И, и хотели с кем-то поделиться, кому-то рассказать, но они были оторваны от всего мира не знали, что, и что им. И заходили такие люди в глубокую депрессию. Здесь перек зман, за отхил лид гальгельва нашим отхилу пошутли макорешам. И когда уже после какого-то времени только люди могли приходить в себя и рассказывать другим, что там происходило. Они свидетельствовали, и их считали, и им не верили даже. там и кама И они говорили, о чем ты говоришь? Ты посмотри на этого человека, посмотри, сколько благословений он приносит другим. Просто не верили. Но шекер. Ну вот это один из примеров лжи учений נפוץ, המדינה, то что очень распространено сегодня во, в любых странах этого мира это все что связано с терпимостью к э, гомосексуалистам и лесбелем Гамлик не сеет вы гамли я дут отсмо. Я не говорю только про мир, про светских людей. Я говорю также про то, что и в церквях, и в иудаизме, артодоксальном, очень-очень это э, зашло глубоко. Нагиц, нуа тену, англиканит, че э, и ахик доля ахарей, ахарей консервативным в Кантоле. Например, есть такое в христианстве англиканское учение, которое очень большое после католической и, и консервативного христианства. В общем, практически во всех странах этого мира существует это движение. И у них это вполне принимается. Лидеры церкви могут быть гомосексуалистами, они благословляют однополые браки, и все нормально. И адут, и адут ли Например, также в реформистском иудаизме домим ли иудим бы мы э, наше движение э, считают э, похожим на реформистский иудаизм но только мы отличаемся тем что верим что Иешуа, он маманах говорим нахну домим. Анахну юшевим, гварим, веношим, Анахну шарим шабат шабат в чем мы похожи мы похожи в том что у нас вместе сидят мужчины и женщины у нас женщины поют на сцене э, мы ездим в шаббат у них yes, конечно, более и радикальные вещи. Они Я несколько дней назад был на выпускном у своей дочки. Что 12 лет она отучилась в школе Левебек. Акша в а коля бы цифера, за бы мама что очень хорошая школа. У но и эта школа, вообще все, что связано с Любек, поддерживается движением реформистов мы Isu... тору изучают, изучают историю израиля изучают наследие израиля и вот там вышел парень он был бывший ученик этой школы ему дали слово за профессор он какой-то очень известный профессор вазу мы дабер мы дабер и он говорит, говорит, говорит, И он говорит, я горд тем, что я гомосексуалист, я это не скрываю, и просто готов кричать об этом на весь мир. И я рад, что горжусь тем, что наша школа дает свободу для всех. Зе дугма от Это пример того, что мы находимся под влиянием того, что лжеучения наполняют все общины. Но если мы прочитаем книгу Левит, то э, мы там найдем, что Бог однозначно говорит, что есть зло. Написано, что вступать в однополые отношения, написано, мужчина на мужчине, это мерзость, и это наказывается смертью обоих. Ишь. И написано, что Бог сотворил мужчину и женщину и сказал им, плодитесь и размножайтесь. И поэтому, если кто-то пытается вам, даже на основе Священных Писаний, показать и объяснить, почему это нормально и принимается, не слушайте таких людей. Это лжеучение, учение бесовское. И еще есть некоторые течения, например, учения о спасении через дела. В иудаизме очень принимается это. Они я буду соблюдать заповеди, поступать хорошо, и из-за этого Господь приготовит мне место в раю. Добрые дела не дают вам спасения. Добрые дела это то, что мы обязаны делать. Это то, что Бог заповедал нам и сказал нам делать. Спасение приходит только и только через Господа Иешуа Мессию. акорбан Натан, это гуфо, это Только через тело Господа Иешуа, которое отдал себя в жертву ради нас. А все остальное это ложь. Есть еще такие движения, которые говорят про неевреев. Есть я вы и в традиционном, и в мессианском иудаизме. Есть Есть такое движение, которое называется сыны Ноя. Зем медубар, что Коля лё иудим, эм Говорится о том, что все неевреи должны подобиться и быть как евреи. Тора. На... блиги юр, а сота а То есть они э, не э, обязательно должны проходить процесс обращения в иудаизм, но соблюдать всю Тору, как вот соблюдают ее ортодоксальные Хуцьми евреи. Бли, а коль? Кроме обрезания, они обязаны делать все. Это, Это все, что связано с традиционным удаизмом, не связано с верующими в шо. И у мессианских верующих тоже похожее есть, называется движение ифраимитов. Вы слышали про человека по имени Джим Стейли? У него очень хорошая проповедь. Но это лжеучение. Потому что там написано, что все э, не евреи должны стать как евреи. תורה אחד, за какая ни кра, за гама, лозункэз. תורה אחד ליקולям. Написана одна Тора для всех. В Израиле, חן, כי אנחנו קורим בכתובים, במסה, שליחים, אחד משמאי. Yudim, И это неправильно, потому что в Деяниях Апостолов мы читаем, что не евреи освобождаются от многих заповедей, которые заповеданы только евреям Zé, по Аплоте. И это даже отменяет вот это... Особенность евреев и особенность неевреев. Немножко я хотел сказать вам об этом. Я не хочу углубляться, потому что здесь есть более важные вещи. Я продолжаю шестой стих им תורה эта דварי מאי לולחим תי耶 מישארת תובלי משיח ישועו מישארת אnezונם דיברי ימו na ומי תורה תו ваши דבัก תבא. וילאם ותיתרחךכ אמן этот смехали хасидут. שארית תמנут גufenית. מואילא בימי דמתא. אבולה хасидут מואילא בехול. ובי ба авתחали хайימ. ובי бо ובי ליחайימ Шестой, седьмой, восьмой. Внушаясь сие братьям, будешь добрый служитель и Ишуа Мессии, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и их баси, отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущем. и החסידות, и здесь Шауль uh, проводит параллель между физическими упражнениями и между uh, упражнением в благочестии. Мы не знаем, если Тимофей был спортсменом, если он занимался физическими упражнениями, здесь не написано. мы знаем, что но мы знаем, что у греко э, в греко-римской культуре было очень важно э, быть атлетом, заниматься, то есть быть сильными мужчинами. персомот, ины бахура им фитнес, аколь литамен, Сегодня мы также э, просто мир наполнен рекламой. Мужьи, э, парни, девушки с кубиками на животе. Приходите, занимайтесь, э, делайте красивым свое тело. «Амон, амон, персомит, нершамим, орхим, озвим, и много рекламы. Мы все записываемся, мучаем себя. Хотим э, хорошо выглядеть. Хотим э, быть сильными и здоровыми это нормально Шаул אומר, בסדר, и Шауль говорит это нормально но טוב, אתה, это это, שלха, Намно... это намного более полезнее если ты будешь э, практиковаться в духовном в своем служении в благочестии а тамнут а физит Ирак по баулля мазелатитпис что упражнение физическое оно полезно только здесь у него нет будущего в будущем мире но все что ты делаешь упражнения в благочестии в служении в духовном это твое наследие в будущем а спасут так чего каманимашкия безе йомба и тамнут физит теперь возьмите то время которое вы тратите на физические упражнения умножьте его на два и вот столько вы должны уделять духовному упражнению и проверьте себя так это или нет и тогда будете знать что делать я продолжаю יש פה גם מדבר קצאת על על בסופ פסוקים אסתר אחד הוא גם מדבר קצאת על אלויים שאלוהים רוצה שכולם יvesterו. וв десятом одиннадцатом стихах он говорит про том что Бог желает чтобы все получили спасение. Омер, а вот бимеюхад, бимеюхад есть Он говорит, но особенно есть спасение у верующих. Омер, цель маминим Теква. Он говорит, у верующих есть надежда. Мы вчера uh, рассуждали на такую тему, кому в этой жизни легче, верующим или неверующим? И у каждого есть разные мнения на этот счет. улай Потому что, например, неверующий может делать все, что ему угодно, и его совесть не мучает и не заботит вообще. Может, или, может, чуть-чуть. А верующий не, не может пойти на тот или иной компромисс. А в алмитца למה מינим יש לנו תמיד תקווה. Но с другой стороны у верующего человека всегда есть надежда.коль מashi קורא תצלינו אנחנו ידימ שא Elohim ואמד אחורץ. Все, что происходит в жизни, мы знаем, что за этим стоит Бог. Elohim וzeshe מgzik לנו לоворץ. Бог тот, который держит нас и поможет нам перейти любое испытание.אז מashi לנו יש תקווה. Это то, что говорит Шаол, у нас есть надежда.בנachnu בתור מינим יש לנו ישועה ויאחס מוד מיהחד и Им как верующие мы имеем спасение и особое отношение с Богом. Окей, они в Это двори ие бадибур, Написано, проповедуй сие учи, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житие, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Я думаю, что на сегодняшний день это самое важное для нас. Вы помните, ah <öll> okay? на прошлой неделе Саку чил об этом, и также из Парашат шаву мы узнали, что от 20 до 50 лет это служители левиты. Во время Шауля очень были уважаемые пожилые люди. Зекаха, Юбимед, Зикней, Киля. Я имею они были старейшины и выглядели как старейшины. Люди уже в почтенном возрасте с большой мудростью и жизненным опытом. И вот среди них Тимофей, молодой парень, не знаю сколько ему лет, 30 может быть было. Вазу мед דוגמה, и ему нужно учить, нужно показывать пример, это сложно. Потому что на него смотрят и говорят: "А ты вообще молодой, что ты умеешь, что ты знаешь". Вас они Я думаю, может быть, вы знаете подобное. Аргаша и кстати, Леонаима, так царих эта смеха колазман. И это не очень приятное чувство, такое ощущение, как будто тебе постоянно нужно себя доказывать. Та царих ли шата что то в рауи. Нужно доказывать, что ты знаешь, умеешь, достоин. И тогда Шауль дает ему руководство, что он должен делать. Тебе нужно быть образцом для верных. לאנשים מאמינים. אז אתה צריך להיות מופת, לא רק למאמינים, אלא גם לא למאמינים. Здесь говорится быть образцом, примером, не только для верующих, но также для неверующих. במקומ אחר כתוב שאנחנו כמו מכתה וניקרה. В другом месте написано мы как письмо читаемое. כל מה קוליח את בנדאם באיקרה חבירים שילאנו לום מאמינים каждый верующий человек его окружение его неверующие друзья всегда смотрят на то как он себя ведет ю димша тамамин вы асколь товар кататанчатаев то и нофе ага а второе Потому что, потому что особенно если ты верующий, любое э, действие, слово, когда ты что-то делаешь неправильно, они скажут тебе, ага, вот какой ты верующий. Эх, дибар, такаха. Как, ты... Как, ты как ты кричал, как ты сердился. Я шар, Маримлеха. Это то Сразу тебе указывают на твои ошибки и среди верующих тоже он говорит тебе нужно быть образцом в том как ты говоришь и в том как ты живешь умер мадрих то, как ты живешь, то, как ты учишь, должно, должно совпадать с твоей жизнью. Тебе, себя нужно вести, тебе нужно себя вести так, чтобы никто не мог тебе сказать, здесь ты так сделал, здесь ты так сделал. Ты должен быть совершенством. Естественно, мы всего лишь люди. אנחנו חלשים, אנחנו תועים. Мы ошибаемся, мы слабые. А вот это шиива шелан. Но наше стремление должно быть к совершенству. Ве אמילי מאילוים לום מחווניים רכלי תימוטאש ליליקוליח אדמיתנו. И эти слова относятся не только к Тимофею, но каждому из нас. בדיבורו בידנו В слове, в любви. Теми דימק Здесь говорится, когда говорится про любовь, говорится про безусловную любовь. Здесь не говорится про любовь, когда ты, у тебя чувства появились к какому-то другому человеку. Ты это авто и влюбился не можешь это контролировать по здесь говорится про любовь которую ты принимаешь решение любить мишу например кто-то тебя ранил мишу мамашра кто-то про тебя говорит очень плохо мишу кто-то повел себя и сделал тебе плохо там продолжи его любить שאול אומר אתה צריך לוד מamas מועדת בזה של אהבה.איזו אהבה? אנחנו תנים כמו שאלוהים אוהב כל אחד מيتנו.שאול говорит זה должен быть примером в любви, такой любви, какой нас любит Бог.למרות כל המאשים של אנשים אחרים.למרות כל התוויות שלהם.несмотря на все ошибки их царихлям там тебе нужно продолжать их любить и показать это любовь несмотря на то что тебе будет сложно с этим в этом они это я думаю что каждый из нас каждый день сталкивается с этим в нашей жизни этот смеха что нужно взять тебя в руки и справиться со своими чувствами рогашота раот с плохими чувствами к человеку который тебе может быть что-то сделал агапы это любовь называется агапы которая не зависит ни от чего развивайте в себе это это можно развить Nous, nous Dorkan, Đây, euily, это не очень, это совсем не Но мы можем упражняться в этом и развить в себе это. Это призвание наше. Есть Есть еще кое-что. Они Я продолжаю. Каха. Бипасу карбайстре. Алта знех это матана ашер бха. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением Рук Священства. Леон несколько недель назад говорил об этом. Иногда мы начинаем Иногда мы какое-то служение. Иногда нас, э, на, на, за нас помолились помазанием, и на нас возложили руки старейшины общины, там машу. чтобы отделить нас на какое-то служение, и мы начинаем это делать. Но на каком-то каком уровне ты продолжаешь это делать без особого интереса, по привычке. Так надо, так я буду делать. Или то, что ты должен делать постоянно, ты это прекратил делать и делаешь так, когда придется. Шауль говорит, «Откшив, у тебя есть матана». И Шауль говорит: У тебя есть дар. лиха из лиха У тебя есть начало. Тебе нужно развивать это. смеха бы Возьми себя в руки. шарет Тебе помазали в это и тебе дали эту ответственность. Делай это со всем старанием. Вы маше хашува не розе лагидче работ и очень часто в нашем служении есть моменты неудобные. иногда есть то что мы никогда не делали или стесняемся делать может быть боимся но это часть нашего служения вас а не та и не просто так говорит тимофей ты выглядишь молодым но э, не это пусть тебе не мешает делай это мишу ф возможно ты боишься говоришь что мне делать что мне сказать но не бойся это твое служение там машух машухал халиадей. النبоя, Ты помазан пророчеством и старейшинами этот твой дар. Всегда сложно выйти из зоны комфорта. Но когда мы выходим, тогда начинаются перемены. Когда мы сидим на одном месте, то нет плода и нет развития. мы шаним машу. Но когда мы что-то мире, когда мы делаем неудобные трудные вещи, но часть нашего служения, то это приносит большое благословение. И это прежде всего развивает тебя. И потом приносит благословение другим. Посух 16 стих. Ажгехаля цмеха, в хале ура. Вникая в себя и в учение. Вникая в себя. Тимофей в качестве лидера, э, в качестве учителя должен был себя проверять постоянно. Это то, что нам нужно делать. Ма ма они что происходит со мной? Что я делаю не так? Как я повел себя в отношении этого человека? Что я сказал этому человеку? Он говорит, каждый раз наблюдай за собой. Стоишь ли ты в Писании? Стоишь <соединяешь> ли ты в том, чему тебя научили? Или ты чего-то идешь на какой-то компромисс? Возможно, ты уже отошел от пути. Наблюдать за собой очень важно для каждого верующего. ташит левха и он говорит, э, вникая в себя и в учение. Когда говорится в учении, не имеется в виду, что я буду сидеть и учиться. Не говорится о том, что я беру миллион курсов или учусь в яшиве. Говорится о том, когда он учит. Шам в взята в кичлоя меед, Оя коребекал, в мазбирво се пирушвекота была его служение Он собирал людей и он учил. Вене но аа наш меламдим. И между нами есть много людей, которые учат. Яшла нуимво У нас есть лидери домашних груп, которые учат. Это ура. И мы здесь можем принять это для себя, вникая в себя и в учение. Омар, то все И он говорит, что для того, чтобы чему-то научить других, нужно научиться самому прежде. К где Для того, чтобы что-то сказать, нужно подготовиться, прочитать. Вы таминули, альни саюна неудек, что там отхилит кро, что там отхилит конин за я могу сказать из своего опыта когда ты начинаешь изучать читать это развивает и тебя а за та я хочу воодушевить всех у кого есть такая способность толковать делать недельные чтения Проповеди и делайте это. Это вас будет развивать. Ибо так поступая и себя спасешь и слушающих себя. Когда ты учишь, обращай внимание на то, что ты говоришь. Они сам лев, арбух похмим, что Coś, я, я обращаю внимание, что когда я что-то говорю, я раню других людей. Возможно, <computers> это правда. То, что я говорю, что я так, это говорю правду, но это ранит человека. И здесь надо научиться как говорить это более мягким образом, где-то промолчать. Здесь говорится про каждого из нас. Это то, что Шауль пытается передать своему ученику. Мы должны быть образцом и примером для других людей. Даварле нефеляше ля харим И давайте мы будем наблюдать заою и не позволим другим так упасть. А Онироцелит по Я хочу помолиться Абанах ну модим ляха вурдаваршинха От отец наш мы благодарим тебя за твоё слово Выеща мон дворим ще хасарим есть много вещей, которые нам не хватает. Есть много качеств, которые нам нужно развивать. Есть страх, который э, останавливает нас. Который находится в нашем служении, мы не можем справиться с ним. Я прошу, чтобы ты простер свою руку и помог нам быть близкими к Тебе. Помоги нам узнать Истину и погрузиться в нее. Понять и распознавать лжеучение. Помоги нам измениться. לנו помоги нам наблюдать за собой и за другими, которые вокруг нас. Мы хотим быть похожи на Ишуа. Дай нам любовь, которая не зависит ни от чего. И дай нам желание изменять себя. И ты измени нас. <кай> Потому что мы просто люди, мы нуждаемся в Тебе. Во имя Иешуа. Аминь.